У Солнечной системы было, были разные состояния. Вы знаете, была планета и Фейтон, и еще другие были планеты, не только Фейтон. 12 планет Солнечной системы соответствовали 12 зодиакальным управляющим программам космоса. То есть они работали через планеты. Это были как бы... Ну, оперативные центры в влиянии и воздействия на те события, которые происходят в Солнечной системе. После взрыва Фейтона мы потеряли и Фейтон, и чуть две планеты были выброшены за пределы Солнечной системы. Еще одна взорвалась. Там сейчас пояс Койпера. Не только есть Пояс астероидов, замассанный через пояс коры. Койп, это внешние как бы, параметры нашей Солнечной системы. Там еще одна планета, погибла ее. Шумеры называли планетой Термат. Это темная планета, та, которая, собственно, должна была осуществить здесь темные преобразования. Вот она закончила тоже вот таким образом. Так что сейчас будет восстанавливаться и фойто, и недостающие планеты. Более того, когда мы с Игорем Витальевичем Олепьевым были на тонком плане, отец нам добавил к тем сферам, которые уже есть, а это, собственно, с одной стороны сфера зодиака, с другой стороны планетарное соответствие, а с третьей стороны это ДНК человека, это космический ДНК, образ космического ДНК. То есть везде будет, будут проходить изменения, потому что отец еще дал две сферы для развития. Это значит появятся две новые планеты, это при том, что еще и фотонца постановится и еще плюс две. Даже известно название Уже этих планет Но вообще, в принципе Гармония и любовь Вот И изменится ДНК самого человека Потому что все что происходит В космосе Отражается в самом человеке Что происходит в человеке Отражается во всем космосе Человек И это глобальное его Я сегодня вот Дам вам новое откровение, которое пришло в связи с тем, что мы завершили структурирование древа Сифирот, то есть мы дошли до 12-й Сефир-Кетер. И вот это откровение, которое соответствует этой Сефире, оно тоже очень, думаю, что расширит ваше представление о процессах, который происходит.